Приветствую, мои родные! Рада с вами снова встретиться, Елена Дегурова, и вы на моем канале в YouTube или в Instagram, кто где увидит. Сегодня мы с вами будем проводить встречу по прогнозу на эту неделю в моем офисе в Севастополе. Поэтому добро пожаловать на живые консультации жителей Крыма и гостей Севастополя. Конечно же, по традиции у нас с вами будет два видео, это сначала прогноз, ну как даже влияние, вибрационное влияние на этой неделе, и во втором видео мы с вами обсудим, какие рекомендации по разным сферам жизни желательно применить для того, чтобы воспользоваться силой, этого месяца, точнее, этой недели, или а, предусмотреть, а, как обойти острые углы. Кстати, по поводу месяца, в предыдущем видео на моем канале вы можете посмотреть прогноз на август месяц. Итак, мои родные, вот эту неделю уже можно назвать ну, такой достаточно праздничной. Да? А, несмотря на то, что а, начался последний летний месяц, а, мы с вами не унываем, и сейчас у нас такой период, когда мы не расслабляемся, мы наоборот, нам надо набраться сил перед грядущими холодными месяцами, и у нас сейчас идет очень такой интересный период, это врата льва, это период галактического нового года, и это период, когда мы с вами, ну, знаете так, в некотором роде подводим итоги, собираем урожай, то есть получаем на то что мы посеяли в прошлом году или в течение года это то что какие-то события которые происходят если вам нравятся события которые происходят я вас поздравляю вы посеяли хороший урожай вы что-то осознали что-то переоценили вышли на новый уровень если вам не очень нравится то ну собственно говоря что посеяли то и получили велкам на консультацию кстати по поводу консультации у меня будет новый формат, колоссально снижена стоимость консультации, поэтому обращайтесь и будем с вами работать еще более плодотворно. Сейчас так по секрету скажу, скидка будет 85% от той стоимости, которая была до этого. После встречи с Шаманом многое пересмотрела, многое он мне... Помог открыть в себе, увидеть что-то другими глазами, поэтому будет колоссальный пересмотр формата консультации и самой консультации, и стоимости, так что welcome. И вернемся к нашей неделе. Вот смотрите, абсолютно вся неделя с понедельника по воскресенье будет проходить под довольно мощным зарядом энергии и даже щедрости. Понимаете, вот все, и все, кто активно проявляют свою личность в любых абсолютно вопросах, от работы, отношений, неважно, почувствуют свои первые результаты, и ну, вот, вы сможете уже увидеть плоды своей деятельности. Сейчас хорошо записываться на тренинги, на курсы, на любые программы, которые повлияют на развитие вашей личности. С лучших сторон, кстати, я напоминаю, что 6 августа в 19 часов мы будем проводить встречу, где будет теоретическая часть и вибрационная практика будет на раскрытие изобилия, потока изобилия в нашей жизни. Поэтому проверьте, являетесь ли вы участником Клуба Яркожителей. Ссылочка под этим видео или в любых моих соцсетях в Инстаграм в профиле, ВКонтакте тоже в профиле. Если не нашли, пишите тогда уже в личку. Так вот, смотрите, грядущая неделя, она позволяет решать достаточно большое количество разнообразных рабочих вопросов. Также выводить проекты на новый уровень. Особенно, если наблюдаете, какие процессы у вас будут проходить 7, 8 и 9 августа, потому что 8 августа это будет ну, середина, это будет пик врат льва, раскрытие ваших возможностей. В этот день мы тоже будем в клубе проводить, это уже будет практика в записи, мы ее записали как раз на местах силы, где мы встречались с шаманом, это эко-деревня шамана с Башкирии. Так вот, наблюдайте за тем, что у вас происходит в эти дни, для того, чтобы вы могли посмотреть, во-первых, в какой сфере жизни у вас будут изменения в ближайшем году. Во-вторых, если вам нравятся события, которые произойдут в эти дни, а вообще примерно с 26 июля по 13 августа, значит, вы движетесь в унисон со своей программой, со своей миссией, со своим предназначением. Если не очень нравится, значит, обращайтесь, будем искать, что с этим делать, куда вы зашли в тупик или вообще пошли, так скажем, на знак кирпич. Старайтесь максимум времени уделять бизнесу если у вас есть бизнес или а, своей работе если вы работаете по найму и особенно а, уделяйте особое внимание а, важным клиентам начиная уже со вторника и до а, четверга пятницы достаточно благоприятное время чтобы а, может быть поднять цены на услуги или как раз пересмотреть а, как вы будете взаимодействовать со своими клиентами однако здесь а, придется все равно почувствовать такой, знаете, тонкий момент, задирать цены до безоблачных, когда продукт или услуга, ну, откровенно этого не стоит, это будет проигрышный вариант, пересмотрите, опять-таки, если вам нужна в этом помощь, обращайтесь, мы с вами определим, мне очень хорошо показывают стоимость, Например, когда дом продают, по какой стоимости он продаст, а мне показывают стоимость услуг, за которые лучше, эффективнее работать в данный момент времени, поэтому обращайтесь на консультацию. И вот смотрите, в данном случае, если вы решили пересмотреть, да, если вы задерете неоправданно сцену, то вот в этом случае ситуация обернется вообще против вас обоснуйте свою позицию, непременно покажите, что вы, чего вы сами достигли, постарайтесь увеличивать оплату не выше, чем на 10%, по чуть-чуть, Вот по 10% можете прибавлять, не задирайте сразу много. Или, опять-таки, может быть, кто-то пересмотрит не в, сто, не в сторону увеличения, а может быть, в сторону уменьшения стоимости, но дробления какой-либо услуги. Да? Немножечко, ну, пересмотреть можно. Дело в том, что у каждого человека есть свои вибрации, и у каждой услуги, у каждого проекта свои вибрации. Мы можем с вами в этом направлении посмотреть и определиться. И вот смотрите, единственный минус, который может принести с собой в целом благоприятное влияние, это тратность, очень большую тратность, хотя используя для дела. Поэтому, если вы давно планировали достаточно крупную покупку, но переживали о том, принесет ли она пользу или нет, опять-таки в клубе у нас, я даю ежедневный прогноз, где, когда, какие покупки делать, не делать, почему эти влияния сейчас в течение этих дней настраивается клуб да, там, э, на платформе были некоторые трансформации поэтому не было обновления но в ближайшие дни оно появится нам обещали уже включить все, открыть все доступы которые там были и вот смотрите мои родные сейчас вот как раз таки один из тех моментов когда можно приобрести э, какую-то ценную какую-то дорогостоящую вещь без брака без проблем и она принесет вам удовольствие, однозначно любое приобретение вас порадует на этой неделе. Если говорить про отношения с людьми, мы еще поговорим с ними в следующем, об отношениях в следующем видео, но вот к тому же отношения с людьми всю рабочую неделю будут складываться прекрасно. Примерно до среды следует проявлять свои дипломатические способности – Постарайтесь не конфликтовать, не принимать чью-либо сторону. Вы наблюдатель. Оставайтесь наблюдателем, справедливыми, с холодным рассудком. Опять-таки, справедливость сделать такое относительно, справедливым относительно кого, относительно чего. Поэтому просто оставайтесь с холодным рассудком в нейтралитете и сторонним наблюдателем. А две стороны пусть сами разбираются. До среды до конца недели могут возникать ситуации когда придется проявить может быть силу духа и умение быть в гуще страстей без вреда для собственной репутации не принимайте участие в сомнительных предприятиях сделках от которых вы не уверены в которых у вас есть сомнения неважно это сомнение предчувствия или это сомнение потери энергии в данный момент не важно и особенно если вы не уверены в своей победе или боитесь потерять уже имеющуюся, не надо туда а, приходить и а, в этом участвовать. Выходные обещают быть м, веселыми, а, достаточно приятными. Обязательно выбирайте какие-то общественные места, отпразднуйте что-нибудь, неважно, что придумайте. Аппетиты могут существенно возрасти, и коснется это не только еды, а еще и разнообразных подарков или покупков. И вообще выходные будут благоприятны для любых сюрпризов, поэтому смело можно намекать близким, любимым, чего бы вам хотелось от них получить, и разумеется, в ответ тоже должно быть что-то заготовлено, подумайте что вы можете подарить или что-то сделать своим любимым своим близким для того чтобы они чувствовали себя более любимыми что ли да проявите какую-то заботу вот таковы будут у нас вибрации недели я напоминаю, что 6 августа в 19 часов мы в клубе яркожителей будем проводить встречу, которая будет посвящена нашему изобилию. То есть мы будем проводить вибрационную практику, это будет процесс на раскрытие изобилия, на то, чтобы вы в течение года могли привлекать лучшее, что можно привлечь в этом году потому что именно это событие крайне важно. В предыдущих видео на моем канале в YouTube вы можете посмотреть информацию о вратах Льва, чем же так знаменателен этот период и почему мы проводим практику. Вибрационный процесс, который будет проходить 6 августа, мы записывали на местах силы в Крыму. Это экоусадьба, где даже не было связи. То есть мы вообще не ожидали, конечно, такого процесса. Потом разгребала ваши сообщения, письма, звонки. Тем не менее, это прекрасное было время, где мы смогли записать очень мощные практики. Поэтому 6 числа я жду вас на живой онлайн-встрече в клубе «Ярка А 8 числа вы, вам откроется практика, которая поможет вам в течение нескольких дней. Буквально с 8 числа по 12 она будет актуальна. Потом вы ее тоже можете слушать для того, чтобы усилить тот процесс, который мы сделаем 6 числа. Так, чтобы стать участником клуба Яркожителей, перейдите по ссылочке под этим видео. Также ссылка на участие в клубе есть у меня в ВКонтакте в профиле, у меня в Инстаграм ссылочка тоже в профиле. Если не... Или под этим видео, в описании к видео, пожалуйста, переходите, становитесь участником клуба Яркожителей и будем становиться счастливыми еще вместе. А с вами была Елена Дегурова, до встречи в следующем видео, где мы затронем рекомендации по всем сферам жизни на эту неделю. Пока-пока, ставьте мне лайк и, конечно же, подписывайтесь на канал, для того, чтобы быть в курсе всех новых видео. Пока-пока.